И с удовольствием представляю вам человека с которым я очень давно знакома э, и человека который никогда не стоит на месте а те идеи которые ее вдохновляют она непременно воплощает в жизнь и когда такие люди встречаются на нашем пути все время хочется что что-то я надеюсь что сегодня дарья э, дарина донесет до нас вот этот посыл как э, свое вдохновение превратить в работающий проект, который еще не только приносит добро и благо, но и периодически даже деньги. Даша, тебе слово. Спасибо, Ира. В принципе, после такого начала можно уже сразу раскланяться и убегать, чтобы не испортить впечатление, но я все-таки рискну и продолжу. Во-первых, здравствуйте. Большое спасибо, что вы сегодняшний вечер решили доверить мы проведем его вместе. Это я постараюсь уложиться в час, э, но при этом надеюсь, что этот час как раз разделит немножко э, вашу профессиональную и личную жизнь, на, может быть, на до и после, с точки зрения того, каким образом, в принципе, относитесь к любым идеям. И я не сомневаюсь, что э, раз мы все здесь и пробились через регистрацию, то у каждого есть масса уже реализованных проектов, а конкретно говоря про краудфандинг, это слово такое звучит, так, может быть, немножечко страшно, но готова поспорить, что 100% присутствующих постоянно и каждый день, и вы, и ваши друзья и родственники, занимаетесь чем-то, что мы будем сегодня рассматривать как механизм и приемы краудфандинга, потому что каждый раз, когда вы поднимаете трубку и рекомендуете своим знакомым классного мастера или помогаете соединиться, э, дать кому-то рекомендацию или оставляете на кассе сдачу на благотворительность или вообще делаете какие-то добрые душевные порывы просто потому что это здорово, вы уже запускаете механизмы. И, то есть я сегодня моя цель немножко добавить теории к вашей практике, чтобы вы, во-первых, заметили, что вы уже умеете делать и, может быть, немножко более структурно э, Стали это все применять. Я сейчас расшарю свой экран. Я подготовилась. Видно ли мой экран сейчас или еще нет? Все видно. Если по ходу у вас возникают какие-то вопросы, вы можете писать в чат. Я потом Дарине зачитаю. Да. Большое спасибо. Значит, тогда я начинаю продолжать. Что мы сегодня, о чем мы поговорим? Краудфандинг или... С миру по нитке голым рубашкой. И так я работает в дни кризиса, потому что сейчас у нас мы как бы постоянно, на самом деле, все постсоветские люди находимся в, э, в этапах преодоления и разных случаев нас ничем не истыгает. Но вот сейчас мы в конкретной очень ситуации коронавируса и непонятности, и э, каких-то непонятных предположений, что будет, как будет, неопределенность. В общем, надеюсь, наша сегодняшняя презентация поможет с этим разобраться, более смело смотреть в будущее. И мы посмотрим, как же краудфандинг может быть полезен лично вам. Так, секундочку. А, почему ты не хочешь ходить? О, ну, давайте мы немножко познакомимся сначала, почему я так бодро заняла это э, место, э, лектора или спектра. Э, у меня есть определенный опыт по созданию и запуску разных проектов. То есть я работала региональным директором по развитию Гелеля достаточно долгое время. Что такое развитие? Деньги и люди. То есть организация живет, когда появляются новые участники, когда есть э, возможности все классные идеи, которые приходят с новой живой кровью, реализовывать. В 2008 году я работала в серединке между своей карьерой в я была вице-президентом по фандрейзингу э, в Российском Еврейском конгрессе. И, обратите внимание, 2008 году, тот самый год кризиса финансового, который потряс многие страны, в том числе и постсоветское пространство, в 2015 году я работала, нет, не работала, это было как такое экспертное волонтерское предприятие, как член экспертного комитета грантовой программы КАФ «Грассфудс э, еврейские сообщества». Многим из вас, я уверена, знакома. И эта программа, и сам фонд КАФ. То есть получается, что я и запускала проекты, и смотрела на них с другой стороны, когда они оцениваются. То есть каким образом можно увидеть потенциал проекта в в 2014-2015 году я запускала конференцию Power of the Crowd. Это как раз был тот момент, когда я осознала, вот как сегодня вас предстоит понять, методы краудфандинга в вашей жизни. Вот У меня этот перелом произнес, произошел, когда я, собственно, запускала конференцию по краудфандингу. Вот. И с, сейчас, с 2018 -го года, я работаю консультантом по развитию фонда премии Genesis, the Genesis Price Foundation. Возможно, многим из вас знаком. А в свой отпуск я занимаюсь любимейшим моим проектом, это э, лагерь j То есть вот такие вот разные вещи, которые я делаю, и эти механизмы, которые мы говорим сегодня, они помогают практически всегда. Даша, Давай. немножко э, есть какой-то штук, это, мне кажется, у тебя может что-то стучать, может, штук? микрофон поправь. Давай я буду вот так вот взять микрофон, тогда он не будет стучать. Давай. Нет, он все равно стучит. Вы проверьте, чтобы все у всех были выключены микрофоны. Я думаю, что если микрофоны. у всех выключены микрофоны... Вот сейчас то хорошо, то... Даша. Тогда я не дышу, а вот так вот э, на... продолжаю говорить. Опять нет. стучит, Даша. Нет, я не... Вот, вот, вот ручки, вот они, я не двигаюсь. Так что надеюсь, что стука не будет. Такое я... ощущение, что кто-то печатает на клавиатуре, да? Очень похожий звук. Ручки, вот они. Я пошла. Что мы сделаем сегодня? Сегодня мы с вами вместе ответим на вопрос, что такое краудфандинг, и я пос... осмелюсь дать свою формулировку, которую вы в Википедии не прочитаете, просто потому что мне так больше нравится. Мы разберем и нейтрализуем всякие мифы и негативные установки, которые нам мешают начать заниматься краудфандингом с полным осознанием этого вопроса. И мы разберем для нашего спокойствия пошаговую методику запуска успешной компании. То есть мы посмотрим не в подробностях, но крупными мазками, что необходимо, о чем необходимо подумать заранее, чтобы потом не думать, черт, вот как жаль, что мы, если бы мы знали. Вот мы сейчас все вот эти, если бы мы знали, опыт, который у меня как раз дорого оплачен собственными нервами, мы сегодня посмотрим. Но сначала я вас приглашаю познакомиться с черными лебедями. Возможно, вам они знакомы для тех, кто читал книгу или слышал подкасты э, Насима Николаса Талеба. Черный лебедь под знаком неопределенности ⁇ это очень... Э, для тех, кто еще пока не читал, а я от души рекомендую познакомиться, что такое черный лебедь? Это такие маловероятные, уникальные события которые происходят в нашей жизни и несут за собой необратимые последствия. То есть никогда так раньше не было, подготовиться к этому было невозможно, но мир уже никогда не будет прежним. Примерами таких черных лебедей можно назвать 11 сентября, например, или изобретение интернета. То есть что-то случилось, и все, мир поменялся. И мы на эти события глядя, можем только в ретроспективе э, посмотреть, что когда мы оглянемся, как спирток, со точки, то мы поймем, что вроде бы к этому все шло, но предугадать это невозможно было, потому что черный лебедь. И Талеб говорит, что черные лебеди могут быть плохими по своим разрушительным последствиям для нас или очень хорошими. И он говорит, опять же Талеб, что э, лучше, конечно же, находиться там, где водятся хорошие лебеди, когда наши действия провоцируют какие-то замечательные э, и необратимые, опять же, последствия. И вот краудфандинг, я могу со всей ответственностью сказать, что он, на мой взгляд, является как раз таким хорошим черным лебедем. Потому что главное плюс, что вы сами сможете этих черных лебедей запускать в такие цепочки позитивных изменений в жизни вашей и в жизни людей, которые вас окружают, вас и даже не только вас. Потому что это же необратимые последствия. Так что могут быть по цепочке... Замечательные изменения в жизнях многих, о которых, возможно, вы никогда даже и не узнаете, но мы же несем добро. Так что же такое краудфандинг? Как у многих э, явлений, у него есть определенная формулировка, которая даже запатистирована в Википедии. И вот такой, когда я вижу так вот мелкие, многобуковки мелким шрифтом, они пугают. Но здесь, если так прочитать, суть коллективное сотрудничество людей, которые объединяют свои деньги и ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей, которые, в частности, пострадавшими от стихийных бедствий, поддержки компаний, финансирование стартапов и так дальше. Вроде бы все правильно. Что меня смущает в этой формулировке? То, что здесь мы видим очень четкое разделение на они. И мы, то есть какое-то сотрудничество каких-то одних людей, которые молодцы и которые объединяются, и помогают кому-то, кто ну, оказался в какой-то печальной ситуации, то есть кто-то помогает кому-то. И мне это формулировка не очень подходит по той причине, что, на мой взгляд, краудфандинг, успешный краудфандинг, он позволяет что э, дать возможность не только тому человеку, кто получает поддержку, ну и тому, кто дает, приобрести краудфандинг – это не просто процесс, а это образ мышления, который направлен на создание win-win ситуаций, позволяющих объединить абсолютно разных людей и разные организации вокруг общей цели с учетом ценностей и интересов каждого. То есть я обращаю внимание, очень разные люди, каждый преследует свои интересы, но при этом движутся к общей цели. Можно подумать, типа, как же так возможно, потому что если все двигаются к одной общей цели, наоборот, это будет толпучка и какая-то конкуренция. Поэтому я предлагаю посмотреть э, на то, что же такое, в принципе, сделано немножко шаг в сторону, и что такое э, наше движение по направлению целей и проекты. У нас вообще все, что с вами происходит, мы всегда, получается, мы движемся из... Пункт А – это какая-то текущая ситуация. Пункт Б – это куда мы хотим попасть. Причем самое интересное, даже если мы никуда не идем и стоим на месте, то мир движется, и мы все равно оказываемся в каком-то пункте Б. Возможно, если мы не берем руки, э, дело с этой руки, это то менее желательная для нас будет ситуация. Есть определенные этапы промежуточные. Сейчас, одну секунду, я выпущу своего кота, потому что он не учит, и это очень плохо. Одну секунду, я сейчас вернусь. Да, бывает и такое. Если у вас по ходу, еще раз напоминаю, возникают какие-то вопросы, вы можете писать их в чат, и я буду их озвучивать. Прошу прощения, вот такой вот у нас виртуальный казус получился уже, как полагается, но мы вернемся. То есть у нас есть пункт А, текущая ситуация, пункт Б, куда мы хотим попасть, и какие-то определенные промежуточные этапы. И наш результат, это всегда функция того, что мы вкладываем какие-то ресурсы, и тратим какое-то время. То есть, вот таким образом мы получаем что-либо на выходе. И опять же, даже если мы ничего не делаем, но все равно чаще всего время уходит, и ресурсы наши, даже нашего здоровья или нервов, или креатива, расходуются. Но где же здесь возможность для сотрудничества? Пожалуйста, наш проект это может быть: то есть, непосредственно, что мы пали в новую точку из пункта А в пункт Б, или же. Для кого-то это другого. Может быть, это тот путь, который мы проделали, изменения, которые с нами произошли. Для кого-то, может быть, это весь проект и интерес, это цель, куда мы хотим другим людям возможность дать присоединиться с учетом их интересов. Это может быть создание какой-то платформы, где ходит много людей из пункта А в пункт Б. Или же, может быть, мы анализируем, что происходит, что мы узнали на пути. Или, может, мы хотим сделать инструкцию, то есть глобально один и тот же проект, который хотим сделать мы, может для других в себе таить массу интересов, которые лично нам не нужны, но они могут стать хорошими крючками, чтобы пригласить к сотрудничеству других людей. И список этот можно, естественно, продолжить, но главный, как бы мы одну обозначили цель, одну обозначили особенность краудфандинга, что с одной стороны это образ мышления, win-win ситуации, когда разные люди с разными целями, своими личными интересами движутся к общей цели. Но в то же время очень важный нюанс, что здесь наша задача привлечь многих и ожидать от каждого не так уж много. Потому что когда мы строим наш проект, часто многие, возможно, знают, когда очень высокие ставки у нас в тот момент, когда все все на кону, когда что-то зависит только от одной организации, от одного человека, от одного донора, от одного ключевого спикера, от одного, от кого-то одного, и все на нем. Или же в краудфандинге как раз другая ситуация. Он очень устойчивая модель, потому что мы ожидаем и даем возможность понемногу от многих на благо каждого. Это каждый выигрывает, знаете, как есть Team, это Together Each Achieves More. Вот это вот прям идеально соответствует краудфандингу, но здесь еще есть одна хитрость, которую я очень уважаю, и она, о ее эффекте знают немногие. Когда вот, вот я отрисовала стрелочку из пункта А в пункт Б и говорила, что это время и ресурсы, на самом деле, чем больше промежуточных этапов, тем круче получается наш краудфандинг. Давайте посмотрим, как. Вот принцип домино, Знают многие, когда мы хотим попасть, например, вот я сижу здесь на кресле, а мне бы открыть дверь своему коту через полкомнаты, вот если бы я могла здесь толкнуть доминошку, чтобы она покатилась и открыла дверь, было бы здорово. Но э, здесь у нас э, есть тайна, что каждая доминошка в состоянии обрушить следующую, которая по размеру в полтора раза больше, чем предыдущая. То есть у каждой доминошки есть в полтора раза больше потенциала. Я хочу сейчас показать, каким образом это функционирует. Маленькое видео оно займет, но, надеюсь, вас впечатлить. Вот товарищ, он построил несколько домино. Говорит, каждое из них в полтора раза больше, чем предыдущая. Самая маленькая, это всего лишь 5 миллиметров и 1 миллиметр толщиной. Вот он аккуратненько ставит пинцетиком буквально эту доминошечку, крошечную, вот 13-я доминошка, она самая большая, она весит 100 фунтов, это где-то 50 килограмм и где-то метр высотой. То есть у нас есть 5 миллиметров на входе и 50 килограмм. Готовы? Бум. По-моему, это, по это очень круто было. Для того, чтобы показать тот потенциал, который... Вот, помните, я говорила изначально про черных лебедей, какое-то маленькое действие. В момент, когда оно происходит, оно ведет к совершенно неожиданным, потрясающим результатам, несоизмеримым. Не и мы только потом можем понять, что кто-то аккуратно простроил эти доминошки, кто-то позаботился, чтобы каждая следующая была побольше, чтобы эффект был более мощным. И вот здесь небольшая еще картинка статистики, что если бы там было 13 доминошек, от 5 миллиметров мы поднялись к метру, но если бы мы поставили, например, 30, 23 доминошки, мы бы обрушили бы Эйфелеву башню, ну как бы домино размером с Эйфелеву башню, 31-я доминошка размером с Эверест, а 57-я это расстояние от Земли до Луны. То есть просто для того, чтобы... Это чистая физика и механика, но мы видим, что... План и выстраивание цепочек очень нам может помочь. Мы будем сегодня это учиться делать. Но если мы уже говорим, что краудфандинг — это такой классный инструмент, и вот мы можем заваливать чуть ли не эфелевый башни при помощи его, почему же мы этим занимаемся? И вот здесь, прежде чем мы начнем, как бы непосредственно перейдем к практическим шагам, я хочу убрать заранее все возражения, которые могут вас тормозить перед тем, что вы сделаете первый шаг. И самая как бы, распространенная первая мысль, я э, пока что не даю вам возможности задавать вопросы, пишите все в чат, если хотите. Но э, можете это сейчас написать, если вы со мной согласны или нет, что краудфандинг это достаточно стыдно и страшно. То есть, насколько мы готовы протянуть руку помощи сами, то есть, если мы видим где-нибудь там компании, пожалуйста, помогите, поддержите, что-то случилось, кто-то заболел, или у кого-то какая-то произошло ЧП. И мы, как добрые, хорошие люди, искренние, мы рады помочь, готовы. Но самим для себя попросить всегда очень сложно, потому что это стыдно, как будто ходить с протянутой рукой. Можете написать чат, да, или нет. А я пока что двигаюсь дальше и задаю вам встречный вопрос. Тоже можете написать в чат, если хотите. Что общего между вот этими двумя картинками? На одной из них знакомы многим голубые коробочки Керен Кэмитли и СВЛ, а на другой... Э, голубой фон э, и статуя свободы ну, я не буду ждать ваших ответов пойду дальше и скажу что оба эти явления были бы невозможны если бы не было кратфандинга с одной стороны с другой стороны это примеры самых ранних одних одних из ранних успешных рудфандинговых компаний потому что э, «Статуя свободы всем известно откуда она взялась в 1884 году, кстати говоря, в Америке был кризис такой же по мощности, как потом известный всем нам э, финансовый э, падение биржи 1929 года, то есть тоже был кризис. И как раз в это время французы подарили Америке леди свободу. Но Америке что требовалось, уже даже доставили, это посоздать пьедестал, постамент, на котором она будет стоять, денег на этом государстве не было потому что кризис, потому что нет денег. И тогда Джозеф Пулицер, тот самый Пулицер чья премия, он был издателем газеты, и он обратился к своим читателям, сказал, что, друзья, пожалуйста, доллар-два, кому сколько не жалко, и будет у нас у всего американского народа, будет Леди Свобода стоять и приветствовать. И, как вы сами знаете, все получилось. В очень короткие сроки была собрана сумма порядка... Там, 150 тысяч, что в, в, переходе, в пересчете на сегодняшний курс доллара, это порядка 2,3 миллиона, то есть существенно, потому что эти 1-2 доллара никого не спасали тогда, но они были объединены вот той самой большой идеей, общей, классной, вдохновляющей. И сейчас мы все можем наслаждаться стадой ряги свободы, которая не, сгоре, не, с, не заржавела где-то на складах. И то же самое коробочки голубые, они стояли в начале 20 века, практически во всех еврейских домах по всей Европе и Америке и вот э, небольшие регулярные пожертвования, которые семьи бросали и обучались своих деток бросать в такие коробочки, их потом буквально от двери к двери собирали специально обученные люди и передавали на тот момент еще в Палестину и вот эти маленькие пожертвования заложили, э, пожертвования в поддержку сионистов заложили э, во многом основы современного государства Израиль, то есть в основе таких вроде бы больших явлений лежит принципы краудфандинга. И вот, например, хочу из сегодняшнего дня корона и вот это, это израильская организация. United South is Israel. Все знают, что Израиль был первым, кто поступил в карантин, и уровень безработицы подскочил с 4% до 25%, то есть, как бы все находятся в ситуации, достаточно непредсказуемой. И вот это был момент, когда только-только все начиналось. Был запущен краудфандинг, который собрал, как вы видите, на тот момент это было 2, порядка трех недель с момента запуска компании. Больше, практически 2 миллиона долларов было собрано э, просто людьми, потому что, о чем мы? Объединены большой целью. Эта организация собирала деньги и на помощь э, медицинских, с, э, в поддержку медицинских работников, на медицинские наборы и так далее. Маленькие пожертвования, большая, большой результат. Кстати говоря, вот здесь, вот это вот видео, это обращение, э, видеообращение создателя этой организации на этот салат который его зовут или он сам заболел коронавирусом но он не говорит о том что дайте мне он говорит дайте мне и всем тем кто тоже заболел дайте тем кто заболел и мне в том числе то посмотрите вот есть очень важный момент то что мы делаем когда мы запускаем краудфандинг и тут вот ищем что может нас всех обвинить мы как бы начинаем менять мир к лучшему, или вот эту вот общую картинку, которую мы хотим создать нашим проектом, мы его зачем-то делаем. И тогда получается, то есть как нам преодолеть этот стыд, что мы идем с протянутой рукой? Мы себя выносим за скобки, мы себя делаем как частью того большего общества в нашем собственном восприятии, которое сможет получить пользу от того, что наш проект случится. То есть я не сам прошу для себя, а я вместе с компанией других людей, то есть я себя ставлю на уровень тех людей, которые меня потом поддерживают, делаю вместе классное дело для нашей общей цели. Помните, из пункта А в пункт П мы идем с разными промежутками, каждый видит что-то свое на этом пути. И любой вклад значит. То есть мы не ставим никаких пределов, не ставим не говорим, сделай это или это. Каждый человек для себя может сам решить, потом мы э, в практике посмотрим, каким образом это делается, как мы даем возможность дать разные, э, сделать свой разный вклад. Каждому потому, на что тот готов. То есть мы никого не ставим в дурацкое положение своими, своей не просьбой, а своей предложением дать возможность помочь нам сделать хорошо и себе и нам окружающим миф номер два допустим мы уже взяли себя в руки мы уже не боимся нам уже не стыдно и даже мы собрали какое-то количество людей вокруг нас которым тоже не стыдно и они с нами уже видят эту большую красивую картинку но что делать если всем остальным вокруг наплевать здесь я хочу обратиться к лучшему помощнику это время знаете, время рассудит всех, и э, мы уже видели, как примеры классического краудфандинга нам удалось, мы наблюдали, и э, вот с миру по нитке, голому рубашка это вообще народный фольклор, значит, это было при царе Горохе или при Аврааме, а в то же время сейчас, с моментом возникновения онлайн-технологий, тех самых э, черных лебедей, Краудфандинг в основном сегодня ассоциируется с использованием интернет-технологий, то есть уже девочки скауты от двери, двери и не так часто продают печенье. Мы это все делаем онлайн гораздо более эффективно. И здесь буквально несколько примеров, я какими-то Milestones поставила, когда возникали разные типы краудфандинга, потому что когда мы сказали, что краудфандинг в анонсе, это не только про деньги и не только для стартапов, это совершенно справедливо. Первым самым родфандингом сайтом был так называемый artist share это э, сайт который был когда музыканты и люди творчества давали возможность своим фанатам их поддержать потому что сами знаете музыканты креативщики у них такие прекрасные идеи и часто средства не поспевают за их там полетом фантазии то есть они с одной стороны на этом сайте обращались своим фанатам говорили друзья мы хотим выпустить альбом и хотим поставить постановку «Помогите нам это сделать, потом наслаждайтесь нашей музыкой». И там же эти музыканты и люди творчества находили друг друга. И вместе сообща создавали проекты. То есть, например, у кого-то есть классная музыка, у кого-то есть декорация, у кого-то есть сценарий, у кого-то есть грим. Они все вместе объединились, сделали проекты, вместе стали знаменитыми. Это был 2003 год. В 2005 появилась еще один тип такого вот совместного взаимоподдержки. Это краудлендинг, то есть краудлендинги – это коллективные займы, когда э, можно одолжить средства для реализации своего проекта на условиях лучше, чем могли бы э, давать банки. Потому что часто бывает, что ты берешь под проценты высокие, точнее, наоборот, да, делаешь депозит, вкладываешь деньги, получаешь маленький процент, а когда тебе потом нужно возвращать этот займ, ты платишь с большими процентами. Вот этот краудгайнинг помогал людям встретиться на уровне того, что я тебе дам, получу на условиях больше, чем план, и ты мне вернешь на более приятных условиях. То есть, обратите внимание, здесь идет точно тот же принцип взаимного доверия, что мы вместе идем к общей цели, потому что кто-то один не выигрывает, выигрывают все участники процесса. И в 2008 году появился уже практически одновременно выстрелили две платформы, Kickstarter и IndieGoGo, и это уже что-то похожее на тот краудфандинг, о котором, скорее всего, все вы знаете. Он называется reward-based, так называемый, когда эта платформа предполагает пожертвование взамен на какую то материальное вознаграждение, материальную благодарность. То есть, например, если я стартап, хочу сделать какой-то прототип, или я писатель, хочу сделать книжку, и я собираю у тех людей, которые хотят получить мой продукт, пожертвование для того, чтобы в конце концов они получают э, сам товар, когда я это сделаю, благодаря их. То есть я говорю, дайте мне, за 1 доллар я вам подпишу книжку, у -у, сделаю авторскую фотографию с авторской подписью, а за 100 долларов я вас внизу в свое э, предисловие, например. То есть я что-то обещаю материально. Ну, как бы... А что делать, если нам просто нужно? И в 2010 году э, платформа GoFundMe, мы сегодня о ней сейчас еще поговорим, она разрушила э, предположение, что краудфандинг может быть только ты мне, я тебе, пусть даже на взаимовыгодных условиях. Потому что это была первая donation-based платформа, когда просто люди давали, помогали, поддерживали другого, потому что они хорошо себя чувствовали потому что они считали, что это правильно и надо помочь, потому что они хотели дать э, вдохновение и возможность чему-то прекрасному совершиться. И с 2013 года появилась еще один тип краудфандинга – это э, equity-based, это когда совместное инвестирование, то есть не просто мы даем, покупаем продукт через платформу, то есть как бы оплачиваем его создание, чтобы купить, а мы становимся как бы совладельцами, партнерами, и мы вместе как бы инвестируем. Сегодня мы поговорим только про две опции как запускать потому что пока что я думаю мы друг друга не будем занимать и еще пока не инвестируем друг в друга но в целом если вы потом кто заинтересуется посмотрит есть более 250 разных платформ на разных языках по русски на английском на немецком на французском на иврите, на любом языке по разным темам то есть в принципе и больше того сегодня не обязательно быть частью использовать платформы если знаете принцип мы к ним идем мы идем. И я вот здесь просто для информации поставила, помните, 2003 год, Artist Share. это слайд буквально пару дней тому назад, платформа «Живая благополучно себя чувствует», а, а я не, не назвала это. это, краудлендинговая программа совместного коллективных займов называется «Зупа». Можете прочитать как-то иначе, я даже поэтому его не произнесла, она тоже есть, и можно здесь сделать взять займы, и можно тоже инвестировать, то есть развивается, где как бы, сейчас уже практически на любой платформе можно применять разные типы, но немножко еще статистики, чтобы вас убедить, что если вдруг у вас есть такие сомнения, если у вас их нет, что, что да, нужно и нет, не плевать. Вот, есть такой сайт, Fundly, я думаю, что эта презентация есть у Иры, и она сможет с вами поделиться, все ссылки живые, активные, вы сможете потом после нашей встречи погулять, там гораздо более подробно посмотреть. Ну вот немножко статистики. За прошлый год в мире было запущено 6,5 миллионов краудфандинговых компаний. Не все из них выстрелили, видите, только 22% успешных было, но потом мы отдельно поговорим, что такое успех в краудфандинге. И всегда это только деньги. Но 65 миллиардов, миллиардов долларов влилось благодаря краудфандингу в глобальную экономику. Каким образом они так влились прекрасно, эти 65 миллиардов? Вроде бы если мы, мы берем, получаем компанию, это же мы себе получаем, а не в экономику. Нет. Ведь благодаря нашим проектам мы запускаем, мы выпускаем этих черных лебедей и запускаем движение, те деньги, которые мы получаем, или те ресурсы, которые мы получаем, чтобы сделать какой-то проект, они генерируют новые вещи. И я сейчас покажу, каким образом это происходит. Во-первых, во такой слайдик, потом после встречи сможете посмотреть его поближе. Видно, что это, мы здесь есть разные типы шеринговой экономики будущего, то есть совместное разделение ресурсов. То есть когда мы стараемся не то, что каждый... Красный океан, и мы каждый сам себе хотим что-то свое построить, а наоборот, сотрудничество, это особенно в дни кризиса, это путь к процветанию. потому что мы экономим, по большому счету, на административных вещах, и каждый из нас может делать то, что он хочет, а дать другому сделать то, что хочет другой. И вместе, мы не занимаемся тем, чем мы не хотим а привлекаем своих партнеров, или же финансово, или же, может быть, crowd intelligence, мы вместе что-то генерируем идеи брейксторминги, мы все вместе спрашиваем нашу информацию, которая у нас есть, делимся ей, потому что мы все заинтересованы, чтобы мы двигались дальше, а не топтались на месте. Вот здесь небольшой расклад по географии, видно, что во, всех, во всем мире, в разных странах, краудфандинги происходят где-то миллиардами где-то миллионами но нету никакого региона который бы был вообще не затронут и сейчас я здесь на этом слайде чуть-чуть задержусь на что собирают деньги то есть это не должен можно сказать что это же кстати, должна быть огромная идея у меня нет огромной идея просто хочу я хочу себе что вот э, сайт gofundme это с, вот сейчас современный скрин на медицинские э, цели, на любые чрезвычайные ситуации, на неприбыльные организации, благотворительные социальные процессы, проекты, на образование, на животных, на бизнес, на общину, на соревнования, на всякие творческие вещи, на все, что связано с религией, все, что связано со спортом, с путешествиями, волонтерством и мечты, желания. Это, по-моему, вообще замечательно. Можно просто сказать, что я мечтаю что-то, и это будет совершенно легитимным поводом, чтобы сделать краудфандинговую платформу, краудфандинговую компанию. Вот, например, следующий пример, uh, Indie Girl Girl. это uh, сайт, который я взяла, тот был donation-based, а это reward-based, то есть там, где что-то предполагает, когда мы э, как бы сбрасываемся, чтобы что-то получить. Обратите внимание, интересные вещи, на что сейчас, вот это текущие компании, которые сейчас происходят. Какой-то пауэрбанк, который всегда поддерживается, то есть очень утиритарные вещи. Какой-то концерт. Э, вот маски, это уже мы дань коронавирусу, то есть какие-то супер-супер фильтрующие маски, какой-то замок. Мы видим, что, корон... что все, что происходит в мире моментально, находит отражение в краудфандингах, и это крутая штука. Еще одна, вот там, например, вариант с масками, и вот тот, который я показывала раньше с Юнадидом Цала, когда собирались дети на медицинские, на медицинскую помощь, именно краудфандинг бывает той самой скорой помощи, когда люди самоорганизовываются, когда есть один, который вот маленькая доминошечка 5-миллиметровая, который взял на себя вот это желание закрутить и запустить этого черного лебедя, потому что бывает, что государства и большие мощные организации, которые вроде бы это их дело, заниматься какими-то там серьезными социальными там задачами и так дальше. Но это механизм, пока он только раска... раскачается. И вот краудфандинговая компания может быть ровно той самой э, скорой медицинской помощью, знаете, как бы спасение утопающих, где самих утопающих. Пока еще не помогли, можно вот помочь самим и тем, кто вокруг тебя. Больше того скажу, что люди, которые запускают краудфандинги, они очень выгодно отличаются своим мышлением. То, что я сказала, краудфандинг – это образ мышления. То есть, когда мы так вот на win-win настроены, то мы, по большому счету, привлекаем к себе позитивное внимание тех людей, которые вот есть там типа 100% серой массы, которая я не, как бы, не, не презительно говорю, то есть вот просто 100%, как бы 100 какие то среднестатистических людей, которые в ситуации кризиса бей-беги-замри, то есть они замерли, ждут, что случится, замерли, ждут, когда им кто-то придет, поможет, когда государство решит их вопросы или что-нибудь, и среди вот из, э, уже не 100, уже 99 там, и 1% тех, которые начинают двигаться, вы сами знаете, что э, это всегда выделяет и помогает э, как бы на общем фоне продвинуться. Здесь сейчас э, картинка, слайд Our Crowd, это инвестиционный, э, то, вот, совместное инвестирование, можете посмотреть, какое количество, возвращаясь к 65 миллиардам, в экономику глобально. Вот только одна единственная платформа, 1,4 миллиарда долларов сейчас через нее проекты получают финансирование. Это сейчас реальное время. Компаний много, которые сейчас там 200 портфолио и так далее, 40 41, 41, тысяч инвесторов, соинвесторов, но вопрос не в этом. Вот что прекрасно. На этом же сайте AOECRAUND вы можете увидеть, вот то, что успех одного на благо многих. Выстрелившая компания, которая смогла получить финансирование, она не просто для своих создателей принесла пользу. На этом сайте Our Crowd есть так называемый поиск талантов. Что значит поиск талантов? Когда стартап выстреливает, он создает рабочие места. Точно так же, как проект любой, даже не технологически выстреливает, он создает для людей, или же занятость, возможности занятости, или возможности саморазвития или возможности реализации, приобретения каких-то навыков, которые могут пригодиться в другой, в другой профессиональной жизни. И вот здесь сейчас, прямо на этом же портале, можно не только получить финансирование, но еще и поискать специалиста в растущий бизнес. Zitten. Таким образом, мы возвращаемся к идее большой картинки, которая всем нужна. Как мы развенчиваем миф, что никому ничего не нужно. Мы должны сами посмотреть за горизонт и ответить на вопрос, не что нам нужно. Потому что что нам нужно, это что нужно нам. А зачем или ради чего? Потому что когда мы делаем что-то для того, чтобы мы и другие вместе с нами что-то, когда мы создаем это пространство для других, которые могут к нам присоединиться. И тем самым, когда мы формулируем для нашей флотфандинговой компании, то есть вы, кстати говоря, можете в комментариях писать свои проекты, которые вы хотели бы запустить, я надеюсь, у меня будет возможность найти прямо даже сходу предложить какие-то формулировки, как можно э, под, подкрутить немножко вашу как бы, постановку целей, чтобы она стала более интересной для тех людей, которые могут к вам присоединиться, потому что тогда ваш проект сможет, э, помогая вам, люди решают проблемы общества в целом и, возможно, свои собственные, потому что они тоже являются частью этого общества. Сделаю паузу. Если вдруг кто-то что-то хочет прямо сейчас спросить, я даю такую возможность или буду двигаться дальше? Ира, можно? Дальше? Можно дальше. Пока нет вопросов. О, хорошо. Замечательно. Я просто хочу попытаться ложиться в свой час, как я обещала. Миф номер три. Проудфандинг это про деньги. Собрал – это успех, а не собрал – это провал. Помните, там слайд со статистикой, был, что только 22%, компании, 22 компаний были успешны. Я готова поспорить, что любая компания может быть суперуспешной, и не деньги являются их показателем, а ровно то, что мы хотим сделать. Вот здесь я задержусь на этом слайде чуть подольше, не буду проскакивать его быстро посмотрите, пожалуйста, помните, мы в первом мифе выносили себя за скобки, потому что если мы находимся в центре э вертушки, которую мы закручиваем, а, я сама себя перебью, что мы сейчас видим, это те как бы, шестереночки, которые приходят в движение, когда мы делаем любой проект, будь то краудфандинговый проект, любой какой вы захотите, любой бизнес, есть определенные скажем так, типы игроков на этом поле, которых стоит учитывать. И часто мы как бы имеем тенденцию, типа как ну, мы же все самостоятельные, мы же все такие активисты, мы же все так придумали и двинулись вперед, и все возлагаем на свои плечи, или же, как минимум, сохраняем за собой функцию контроля. Вот краудфандинг он предлагает прекрасную возможность запустить и отойти в сторону больше того ваша роль будет очень существенная, потому что вы будете вращаться вместе с развитием этого своего проекта. И частая ошибка, которую делают, когда люди так предполагают, что такое краудфандинг, это ну, надо заполнить на платформе заявочку, написать, сколько мне нужно денег и зачем, и потом разместить в соцсетях. И тогда э, все, все расшарят, все там напишут в комментариях, хотя это, конечно, ужасно позорно, но вот я из этой секундного позора я возьму себя в руки, и, может быть, у меня что-то получится. Ну, в крайнем случае, э, в Facebook или там что-нибудь все терпит, никто не заметит, я быстренько сбегу из этой темы и скажу, что краудфандинг не работает. Это все чепуха, и все, все, все, все, все, все, все, все. Старший сок, мы об этом забыли. Это в том случае, если вы находитесь по центру и пытаетесь на, на расстоянии своей руки, пятимиллиметровой, дотянуться куда-то и толкнуть сразу, минуя вот эти вот доминошки посередине, огромную 50-килограммовую плиту. Ну, скорее всего, действительно не получится. Но если мы ставим в центре проект, то мы учитываем, что то, кого мы называем обычно э, целевой аудиторией, то есть то, вроде бы для кого мы даем какой то там, придумываем что-то, там, проект или услугу и так дальше, у нас обычно наши говорят так, у нас есть те, кто мне даст денег, эти, вот, эти мне дадут деньги, это в лучшем случае партнеры, которые меня как поддержат, может, обо мне напишут, может быть, там, мне подбросят какой-нибудь автобус э, или же там, пространство, чтобы я провел программу, а потом мне нужно СМИ для того, чтобы сообщить все аудитории, что у меня уже есть для них проект. Это не краудфандинг, так это не работает, мы смотрим по-другому немножечко. Проект ради чего, зачем, это мы во втором месте смотрели. Для чего любому человеку даже бесплатно присоединяться к вашему проекту? Для чего, что, что, он, что, как он может продвинуться, потому что тогда к вам придут правильные люди. Вам не нужны, вы не можете на себя вешать э, как бы не только проблему по созданию проекта, но еще и проблему по тому, как бы, ну, не скажу проблема но как бы все сложности, которые связаны с запуском проекта, организационные, логистические, финансовые, потом вы еще когда вы усилием воли привлечете в свою абстрактную целевую аудиторию, потом у вас еще появляется дополнительная ответственность перед этой целевой аудиторией, чтобы никак не хуже и никак не меньше. Почему? Потому что изначально эта целевая аудитория не получила ваш заряд этой большой картинки и как она, вот ваши участники могут помочь. Потому что на самом-то деле каждый раз, когда вы обрадаете возможность людям вас поддержать, например, дают им четкую задачу, что вы можете э, рассказать, передать информацию дальше. Как только они распространяют информацию про вас, они становятся вашими информационными партнерами. Как только они, допустим, помогают вам организовать что-то или приносят что-то в ваш проект, они становятся как бы соавторами, соучредителями. То есть они уже вкладываются, и они уже точно так же, наверное, с вами несут ответственность за то, что получится. Ну, как бы, кто, все знают про Лимут, это вот принцип Лимуда, который так успешно пошел и захватил все пространство, это идеальный подход, где вот методики краудфандинга работают супер. Ты критикуешь, предлагай, участвовать, В следующий раз присоединяйся к нам, сделай лучше. Но когда люди, ваша целевая аудитория оплачивает участие, это по большому счету становится вашими донорами. И на самом-то деле, вот тогда, когда вы в первую очередь обратились к партнерам и донорам, только потом нужно идти в СМИ, потому что на самом-то деле э, просто пытаться поднять за счет э, своих сил и создать новость из ничего, с 5-миллиметровой стучкой это так будет очень сложно, и максимум, что вы можете рассчитывать, это какой-то один большой бум, после которого будет провал тишина. Это не то, что вы хотите интереснее, когда заработал маховик, и тогда СМИ, они в какой-то степени сами к вам придут. Я вот сейчас хочу привести конкретно пример, как неправильный подход чуть было не загубил классный проект, а вот возможность перегруппироваться в полете дала мне классный шанс, когда я говорила про конференцию Power of the Crowd, сделать супер проект, ну без лишней скромности, зачем скромность, я же про плохое про себя тоже говорю. Вот это я такая довольная и счастливая. В 2015 году в феврале стою на сцене сама не верю что это происходит потому что за полгода до того мне поставили задачу меня привлекли как человек, который занимался фан с опытом организации проект сказали что есть как бы, как бы проект его нужно поднять есть идея есть даты есть сроки и есть порядка 50 70 тысяч евро и нужно сделать большую европейскую конференцию честно 200 плюс и тема этой конференции uh, «Connecting Israeli and European Innovators» uh, то есть, да, uh, смысл был в том, чтобы соединить израильских и европейских инноваторов. И вот сказали, вот есть концепция, есть немножко денег, есть идея, есть прошлый опыт, сейчас как бы по разным причинам проект или, может быть, у него есть шанс. Я, конечно, сказала, что да, можно, взялась, приглась, себя поставила по центру, сейчас мы все решим, и ничего не начало решаться, потому что это было очень трудно э, с насколько собрать всех людей, найти деньги, все в короткие сроки. Я, тогда я уже знала про краудфандинг, я запустила краудфандинговую платформу, и у меня на самом деле ничего не получилось. Она была совершенно непонятная, потому что я придумала делать конференцию для израильтян и европейцев, и было непонятно, чем эта конференция лучше других и кто там будет, и кто будет спикерами, и кто будет участниками. Все эти вопросы у меня ничего не было в ответ. И когда я пошла сначала там, к одним другим спикерам и участникам, они мне задавали точно тот же вопрос. А кто еще будет? Кто еще? Зачем мне тратить свое время? И тем более, что бюджета у меня всех привести, разместить и поселить не было. То есть, как бы, вроде патовая ситуация. Но прошло полгода. И вот результат. У меня была на конференции больше 250 участников из 18 стран Европы, более 60 партнеров, из них дипломаты, инвесторы, были и хай-тек, и экспираторы стартапа, и общественные организации, социальные предприниматели, бизнесмены, пиарщики, новаторы, куча экспертов. Как мне это все удалось? Вот это мой баннер со всеми моими партнерами. Дай мне Бог здоровья, и пусть у них все будет хорошо и прекрасно. Это мои спикеры. Это не все еще поместились, я просто их попыталась так вот прессовать. Это мои были участники, инноваторы, которые смогли там делать свой стартап-бульвар и продвигать свои проекты. И вот как это все было в реале. Мы так красиво ужинали. Это был такой концерт. Вот наша сцена. Выглядит фантастически. На практике я расскажу конкретно, что я смогла, как я смогла это сделать. Но ну, основная... Основной принцип был в том, что я перестала ставить себя по центру этой всей вертушки, а я посмотрела, зачем, зачем экспертам нужно быть частью этого процесса, зачем стартапам нужно тратить время и куда-то лететь, потому что это была идея привезти из в Европу, зачем кому-то мне помогать, мне не надо. Каждый из них помогал самому себе, потому что экспертам по большому счету, хочется получить аудиторию. А стартапам хочется получить тех инвесторов, которые в них вложат. А инвесторам хочется, чтобы им все стартапы привезли, как бы, чтобы они могли выбрать, а не тратить время и фильтровать из как мы сейчас на входе пытались каким-то образом э, люди не все может быть то попытался пройти этот и не пробился сюда, а кто-то пробился, то есть уже получается более замотивированы из каждому из э, участников вот тех кого только -то, что видели я дал какую-то фишечку залу я рассказала, что я к вам всех привезу и я у вас смогу там как бы вы приведу я к вам приведу прессу у вас будет телевидение у вас под, новостях. Больше того, я пошла в Министерство иностранных дел и сказала, что место проведения этой конференции был Будапешт в Это страна, которая достаточно славится, печально славится своим антисемитизмом. Я с Министерством иностранных дел разговаривала, смотрите, я привезу туда Израиль. Это как бы часть вашей адженды, показать красивый и, ну, как бы, Израиль вне конфликта мне удалось сделать это через посольство государства израиля в венгрии соответственно я смогла сэкономить на ндс это кстати говоря кому то может быть интересная история как можно сэкономить деньги на проектах за границей не сейчас ну, и так дальше Но смысл состоит в том что я с каждым человеком я ни одного человека не обманула я просто свой большой проект посмотрела на него разными глазами всех людей с кем я разговаривала и нашла для каждого что-то почему бы ему захотелось мне помочь ради себя не ради меня, ради себя. То есть краудфандинг это... А, и то, что здесь вот это про отношения. И лайки, и репосты, и искренние рекомендации имеют вес и ценность. Потому что я приходила, я не говорила, дайте мне денег. Я говорю, у меня есть супер идея. Я вижу, как я могу. Дальше говорю идею, которая релевантна для, соответственно, моего собеседника. Я говорю, что я знаю, что лично ты, наверное, мне помочь не сможешь. Но, возможно, ты знаешь, кто мне может поддержать рекомендую с кем мне следующий поговорить или может быть отметь кого-то в комментариях и так дальше то есть я причем люди, кто как говорят, что скорее всего ты не можешь помочь, они говорят: как это я не могу? вообще я могу помочь, конечно это чисто психология не сейчас об этом разговор, но смысл в том, что когда первые эксперты согласились выступать, потому что знаете как знаменитая может ли Ваня из Сибири жениться на дочке рокфеллера конечно же нет, но если знаете эту историю с э, рокировкой через директора швейцарского банка? Кто не знает, потом скажу. Это классический анекдот. Вот он работает, вот честно, он работает. И когда комьюнити начала жужжать о моем проекте, все, а ты не едешь, как-то не едешь, ты что там все там будут? То есть это получается вот эту базу, которую мне удалось запустить сначала со стороны партнеров, потом подтянулись доноры, потом подтянулись СМИ. Но потом этот маховик заработал полной мощности. Это было очень круто, очень печально, что этот проект по разным причинам, не связанным с нами, приостановился. Но всегда можно его перезапустить, потому что механизм известен. Важный другой момент, когда вот мы и ходим, и рассказываем, как все здорово. Еще один большой миф, что краудфандинг — это лохотрон. Ну, так, по большому счету я выражаюсь так, как это есть. Вот есть такой товарищ, его зовут Боб Бург. Это американский писатель и спикер, который сказал фразу, которую знает, наверное, 100% людей, что people do, people do business with people. То есть люди делают бизнес с людьми. Только забыли, что это обрезанная фраза. They know and like and trust. То есть люди делают бизнес с людьми, ведут дела со знакомыми, которым симпатизируют и доверяют. А есть еще один товарищ, который супер крутой, и я рекомендую почитать его все книжки. Ну или хотя бы парочку. Его зовут Джим Коллинз. Он сказал, что first who, then what. То есть сначала кто, а затем что. То есть кто или с кем. То есть ваша репутация в краудфандинге ваша или тех людей, которые рядом с вами, тех, чьей поддержкой вы сможете заручиться, она поможет вам пробиться через информационный шум. Потому что вы сами знаете, что есть куча вещей. Особенно сейчас с алгоритмами Фейсбука, с этими новыми фишками Инстаграма, ля, -ля, ля когда все платно и все за деньги. Вот классно для себя сложить краудфандинг это не только про деньги. И в то же время краудфандинг это не только за деньги, потому что при помощи краудфандинга вы можете получить эффект, который ни за какие деньги вы не купите и не пробьетесь. Главное, чтобы вам, чтобы вы нравились, чтобы вам доверяли, и чтобы вы были тем, с кем хотят иметь дело. И очень тут важно, маленький момент, не нужно делать вид, что вы больше, чем то, что вы есть, потому что маленькая ложь, она рождает большое недоверие, и риски краудфандинга, это когда вы, в принципе, что-то заявляете о себе, или там пытаетесь, и вы вдохновили людей вот той картинкой большой, которую, помните, мы... Пункта, пункт а, П, пункт промежуточный этап, я повторяю, большая эта картинка. Люди вдохновились за вами пошли, но картинки-то нет, потому что вы там на полпути уже развернулись, или вы так просто сказали, предположить то есть, ну окей, не случился ваш проект, мало ли что не случилось, знаете, вода уляжется, но камешек остались, знаете, после ложечек, которые нашлись. Соответственно, очень тут важно не навредить. То есть начинаем потихоньку, не страшно. Идем маленькими шагами. Мы сейчас посмотрим, каким образом эти шаги мы запускаем. Потому что здесь краудфандинг – это ответственность. Она в том числе перед теми людьми, которые вас поддержали, которые стали рядом с вами. А еще многие краудфандинги не происходят, потому что люди считают их лохотронами из-за всех тех недобросовестных компаний, которые были до вас. То есть на самом деле негативный опыт, он присутствовать может, но вас он не должен останавливать. Но вы просто не должны ему добавлять, потому что, э, я так говорю, все, может быть, в розовых касках взяли запустили, но это большой труд. Это труд даже, хотя мы все равно сидим в соцсетях, хотя мы все равно созваниваемся по телефону, почему бы это не делать в рамках большой своей цели. Но это задача. Но зато, когда мы сможем посмотреть на мир глазами того, ради кого мы это делаем, и себя в том числе, и то того будет стоить. И здесь мы уже переходим к нашей практике. Потому что пятый и самый такой миф, очень такой discouraging, такой обескураживающий, что успех в прудфандинге – это вещь непредсказуемая. Это черный лебедь, который летит в своем направлении, где он махнет крылом, мы не знаем. Что на какую-то ерунду, чепуху может стать миллионы, а на хорошее дело ты сидишь из своего уголка и не доключишься. Вот есть товарищ Лев Толстой который сказал, что все семьи счастливы одинаково, каждый счастлив по-своему, а я за себя смелость перефразировать, что все краудфандинговые компании выстреливают по-своему, потому что когда мы привлекли разных участников в нашу поддержку, мы не знаем, чей конкретный звонок, чей конкретный пост или чей конкретный коннекшн, который вы сделали, может сработать лучше всего, но проваливаются абсолютно все одинаково, потому что мы упускаем какой-то из важных шагов и вот первый шаг большой картинки, я хочу просто ее сейчас визуализировать. Вот сейчас уже с этого момента начинается практика, что можно прямо по шагам это делать, о чем следует помнить. Что, э, знаете, историю с тремя, э, ну, или с пятью э, слепыми, которые ощупывают слона, и каждый рассказывает, э, что какой слон. У кого-то там хвостик тонкий, у кого-то толстый хобот, у кого-то плоская ухо, у кого-то нога, и вроде бы все э, правы, но общей картинки никто не видит. Вот когда мы идем из пункта А в пункт Б, и люди посерединке присоединяются, то здесь получается такая вещь, что как бы каждый может беспокоиться за свой пазлик, но вы, как автор этого краудфандинга, должны всегда держать в голове два, как бы зачем, две цели. С одной стороны, цель каждого отдельного человека и то, куда вы вместе идете, потому что иначе есть такая опасность. Потому что у нас может быть здесь, как говорил Джейн у нас может быть что, с кем и как. У нас, у нас есть что и с кем, например, у нас есть цель, и есть компания, с которой мы, ну, компания людей, группа товарищей, которые прямо вот очень хотят, но у них нет денег, у них нет ресурсов. И это получается ситуация голый энтузиазм. То есть вы можете протянуться своим проектом до тех пор, пока вам не, все не надоест или вас не выгонят, за дверь ваша семья скажет, иди за своим проектом, за своими людьми тусуй, там все все равно тебя думать бывает все твоя энергия уходит куда-то и непонятно зачем бывает наоборот например, если вы сотрудник, у вас вроде бы есть ресурсы и у вас есть задачи но у вас никто не хочет на ваши проекты приходить то есть у вас есть что и как и я называла проект Дохлая лошадь мы можем его хлистать до бесконечности он будет дергаться, пока мы его пинаем со всех сил и тоже наша семья нас потом выставляет за дверь, потому что мы уже по работе кого-то пинаем, но э, маховик не крутится, шестеренки не вращаются. Есть еще третья неприятная ситуация, на самом-то деле, когда у нас есть схемы, есть как. То есть, как бы, есть уже хорошая компания, и вроде есть ресурсы, но наша конкретная цель, нам она не нужна. Допустим, у вас есть возможность, у нас есть потрясающая возможность что-то. Э, например, если это проект Кешер, у нас есть потрясающая возможность, мы вместе с э, э, хором мальчиков поедем на гастроли, мы будем там ходить, делать березки и посмотрим все вместе в кругосветном путешествии, посмотрим все страны. Это супер, у нас есть компания, у нас есть хор мальчиков, которые платит на кругосветное путешествие, но конкретно по рейду это никак не помогает в его целях. Я назвала это попутный автобус. И вот что объединяет, тот самый зачем, вот та самая большая картинка, на которую ответим мы сможем продвинуться потому что наша задача в этот момент сделать зум out, потому что может быть даже для хора мальчиков мы как проект кеши можем не с мальчиками тусить от а всех мамами и можем увидеть каким образом сделать вокруг этой истории какие-то интересные вещи как выросить талантливых детей или вы понимаете мы чуть-чуть смотрим не конкретно на что нам предлагают а Зачем, ради чего, что мы можем вытащить? Вот это ситуация, которая была у меня во время моей конференции, которую я сделала буквально после провального собственного краудфандинга, никому не нужного, кроме меня самой. Потому что у меня есть задача, это была такая ложь. У меня есть немножко денег, у меня есть задача, но никто не хочет со мной вместе никуда лететь. И тогда я посмотрела на то поле, которое у меня есть, кто меня окружает, кого я хочу привлечь. Я хочу чтобы у меня были израильтяне и европейцы. Что я знаю про израильтяна? Израильтяне такие быстрые, яркие, они знают, как что-то сделать, у них есть куча идей, они не скрят, они легкие на подъем. Раз легкие на подъем, значит, израильтяне будут ехать, а не европейцы. Европейцам, чтобы куда-то поехать, надо планировать за, там, за полгода, если не больше. Хорошо, значит, делаем проект в Европе. Следующее. Смотрим, я на самом деле не хайтник, я абсолютный нон-профит с молодых ногтей, с 90-х годов делали общину, то есть мне поле социального предпринимательства и МНЖО мне гораздо ближе. Соответственно, пытаемся соединить то, что я знаю и умею, с тем, что куда мне нужно. Божу элементы социальных предпринимателей, что у них происходит. Это люди с идеями, волонтеры. И я говорю волонтерам, что, друзья, при помощи технологий, вы сможете свои проекты реализовывать гораздо круче, и быстрее и лучше. Что я говорю стартапам? Я говорю, стартапы вам нужны, пользователи ваши стартапы, вам нужны инвесторы, которые у вас вложатся. Давайте мы вместе окажемся в пространстве, где у вас есть и пользователи, и стартапы. Я обращаюсь к общинам. Мы из моих партнеров был тогда joint и Сахнут. И их все идеи те общины, которые были по цепочке, самому Джонту, может быть, моя идея не сильно бы и нужна, это или там сохнут, но я говорю, те ради кого вы ведете свою деятельность, те люди на местах, они могут benefit, они могут получить пользу от того, что мои социальные предприниматели вместе свои миссии. То, чем они хотят заниматься, то, где их ресурсы, куда они идут. То есть вы смотрите, что хочет тот человек или та организация, с которой вы разговариваете. Эксперты, как я уже сказала, эксперты хотят показать себя, эксперты хотят, чтобы их потом пригласили, чтобы их заметили, потому что я говорю экспертам друзья, это все будет транслироваться на больших экранах, вы получите суперсеты фотографий, получите записи, вас покажут, и я вам сделаю классную всю рекламу, то же самое, кстати, я говорила о стартапах, Говорю, вас могут увидеть и онлайн, и офлайн У меня был стартап-бульвар, у меня было pitch competition Это на самом-то деле ничего не стоит. Это идеи, которые, когда люди уже находятся в пространстве, что с ними там сделать? Это уже ваш креатив. Это вот ваши крючки, которые вы даете им возможности. И в первую очередь это является вот именно соединение разных. Вот это вот напряжение, энергия рождается на стыке. Главное, что я говорю, я говорю, посмотрите, я уже запускаю эту махину. Я ее сделаю. Вопрос только, вы будете здесь или нет? Будете ли вы частью этого потока, этого медиа-жужжания или нет? Потому что я расскажу про каждого, и я буквально вот один за одним. Первый спикер появился, про него презентация рассказываю что он догнул своих друзей, потому что... И пошла цепочка, и пошли... Участники появляются, каждый следующий, там, с красивым дизайном, вы видели, я могу потом, ну, будет возможность у вас посмотреть презентацию, посмотреть, как это выглядело, оно, все было стильно, было все классно, то есть мои расходы были на классного дизайнера, да, но каким образом это было, что это дало по эффекту? Купить за эти деньги, что мне стоило хороший дизайнер, я бы этого в жизни не смогла, потому что концепция, знаете, как современное искусство, это то, что продается, это концепция, а не вот те банан приклеенный э, скотчем на стену. То есть то, куда хочет вас увести художник. Краудфайдинг вам позволяет творить. И здесь вот ваши слабые стороны, то есть все, чего мне не хватало, все, а мне не хватало примерно всего. Это то, я призываю к помощи, но я призываю через то, что людям нужно получить, я говорю, я вам дам все остальное. Вы придите и будьте собой, а я вам дам возможность проявить все ваши самые классные сильные стороны. И вот здесь ваши сильные стороны, я говорю, что я умею запускать механизмы. Ну это правда, я, честное слово. умею. И я для вас соберу вот эту аудиторию, и вы сможете в самом лучшем свете предстать и соединиться с теми людьми, которые там будут тоже. А главное что вам самому придется только делать то чем вы хотите заниматься а остальные вещи это сделаю я это было как и дело это я не с каждым разговаривать моя компания она потом это говорила каким образом мы это говорили? вот здесь очень важно не давите на жалость это второй шаг когда вы формулируете повод для своей краудфандинговой компании здесь очень породок я сделаю то есть я не говорю, что друзья, боже мой, я попала в какую-то совершенно сложную ситуацию, у меня такая задача, мне надо поднять конференцию, блин, понятия не имею, что делать, как, э -э -э, дайте мне спикера. С таким настроением слона не продашь. Вот реально, через проблему, через мне нужно, потому что я как бы оказался в растерянности, всегда нужно добавить элемент вдохновения. Почему? Потому что чисто физиологически, когда мы сигнализируем, что у нас есть проблема, то у нас возникает в первую очередь, эмоциональная тревога. Тревога включает у нас в нервозность, негатив и у нас самих. То есть мы транслируем уверенность. И у людей, кто с нами разговаривает в этот момент времени, он начинает такой напрягаться. И в этот момент чисто физиологически память ослабляется, концентрация ослабляется. Люди готовы даже, может быть, бросить какую-то копеечку вам. Или там, э, ладно, знаешь, что вот я, ну, я подумал, мы позвоним и потом. То есть вам многим может быть знакома такая ситуация, пациента вы... Как бы хоть раз в жизни бывали дни, когда вы вроде бы уже обращаетесь за помощью, от вас люди как-то немножечко не так бы реагировали. Это не потому, что они плохие, физиология так работает. Но зато, если вы скажете, вот, как я сказала, что, наверное, ты не сможешь мне помочь, но ну, может быть, то есть вот интрига, знаете, как я здесь поставила карту, э -э мой сын играет с героев, ну, уже не играет, он уже взрослый, но игра. И мне, я считаю, что компьютерные игры это времени, ну вот конкретно, когда мне всегда было любопытно, что же на этой вот темной карте, там? может быть замок, а может быть дракона, может быть сокровище, но главное, что там точно есть какие-то ресурсы и точно есть какая-то возможность, которой я не узнаю, если я это не продвину. И вот когда я говорю, блин, такой, такой классный проект, сейчас такая-такая-такая движуха вот ради этого, ради этого, там приют но мне сейчас нужно вот это, формулирую, что мне нужно. Вот. Кстати, если там что-то у тебя, это, это не манипуляция в данном случае, потому что я говорю так, я всем это сейчас рассказывал потому что я сейчас горю этой идеей, и э, все будут об этом знать. Если вы сами не горите, если вы сами, находясь сбоку боку своего проекта, что проект в центре, вы проект делаете, это не вы о а себе, а вы о проекте. Вот проект ваша сейчас. и сейчас становится вот ваш энтузиазм, он заражает остальных вот этим вот интересно, что получится, потому что там будет классная вещь. Таким образом, подсказка, квадратный карта, она может вам подсказать, каким образом найти правильные слова, чтобы заинтриговать людей. Вот те вот зачем и ради чего они помогут, если вы сможете отвечать на эти вопросы. Например, вот проект кэша, классная организация. Занимается лидерством для женщин. Что будет, если женщины станут более профессиональными, более уверенными в себе, более, ну, все, что происходит, хорошее с кеша. Это не просто для женщин, которые собрались в этой аудитории. Они это женщины, и вы сами, то есть мы говорим конкретно про каждого из нас и про всех вокруг. Это и влияние на их семьи. Потому что они смогут, например, лучше... У вас есть классные мультик, которые вы сделали про разруливание конфликтов. Конфликты как раз в момент, когда что, а не когда ради чего. Когда делаешь зумаут, смотришь на сторону. Что будет, если произойдет, люди станут более уверенными. Они смогут более грамотно решать какие-то проблемы. Или же они смогут запускать что-то. Они смогут более самостоятельными. Они смогут получать творческие какие-то... Под текст. То есть у вас, по большому счету, контроль берешь в свои руки именно в хорошем плане. То есть ты не, не сидишь и не ждешь, когда случится чудо. А вот, вот история, что ты сможешь стать точкой отсчета и начала, она супер заряжает. И вот что будет, если этого не произойдет? Ну, допустим, не произойдет. Мы сидим, ждем моря погоды. Нет проблем. Сидим, ждем сто процентов Если долго осеять, то мимо проплывет труп врага. Просто зачем нам нужен труп врага? Что мы с ним будем делать? То есть максимум мы можем его баграми выловить и списать там что-то, но это очень долго, и мы совсем уже не контролируем ситуацию. И то же самое, чего не будет, если, если произойдет, если случится наш проект, не будет каких-то негативных последствий, то есть покреативьте. Если какая бы у вас ни была тема, вы можете при помощи декарта, и самое интересное получится, что когда вы набросаете ответ на эти все вопросы, вы сами по-новому посмотрите на свой проект у вас совершенно по-другому, вы влюбитесь в него по-новой. Когда я говорила, что я директор спортивного лагеря, у меня он тоже, как многие вещи в моей жизни, переживал кризис, он первые пять лет был э, спонсорским, то есть я была просто директором проекта. Меня пригласили быть директором, собрать команду на грехов, создать программу, найти родителей, собрать детей, организовать логистику, то есть все вот это вот было у меня в лапках. И пять лет я успешно делала, я получала зарплату. Кстати говоря, нормально, между прочим, занималась классным делом и еще и деньги получала. Все было здорово, до тех пор пока проект не закрылся. Он закрылся, потому что, ну, пять лет финансировали. Да. А, окей. Я думаю, это что-то мне, ну, не мне, я продолжу. А, то есть пять лет, через пять лет он закрылся, потому что, ну, организация двинулась дальше. И у меня был вопрос, что делать? Меня закрыли. Или же я могу с этого момента пытаться сделать сама. И я думаю, так, зачем мне это надо? И поняла, что мне лично одной это не поднять без моих родителей, без моих детей. Потому что без моих мадрихов И я посмотрела, если я перестану делать свой лагерь, что произойдет? Ну, как бы глобально ничего не произойдет. Дети найдут, кое поехать летом и так дальше. Но у меня же... Самый творческий из спортивных, самый спортивный из творческих. У нас же столько идей. Мы же действительно меняем наших деток. И вот я когда почувствовала в драйв, и мы собрались с нашей командой Мадрихов, говорили, ну что, рискуем? Рискуем. поговорили. Ну что, пытаемся сделать на самообеспечении. Будет дорого. Ну, дороже гораздо без спонсорской помощи. Пробуем. И вот мы, честно, помните, мы говорим, что мы не пытаемся сделать из себя больше, чем то, что мы есть. Мы не пытаемся кого-то обмануть, мы говорим честно, что мы делаем и зачем, почему нам это нужно, и слава Богу, уже еще 10 лет, уже лагерь будет в этом году, он живет последние пять лет сам как самостоятельный проект, что очень я прям рада, что рискнула. Именно потому что я видела, что произойдет и что не произойдет, если я его откажусь и закрою. Вот каждый из вас может посмотреть на свой проект и для себя и для других решить что будет если его не будет и если вам будет, ну, ничего не будет тогда знаете не надо делать краудфандинг если вам самим он не горит то не пытайтесь потому что вам надоест только раз вот сами взвалите на себя вот дохлую лошадь и потащите но как только вы зума увидите эту вот классную картинку поверьте вы сами влюбитесь по-новому в тот чем вы занимаетесь и в этот момент, когда вы уже влюбились, очень важно не э, ошеломлять людей э, своей эмоциональной влюбленностью, а очень четко дать им понять, что вам требуется. То есть для каждого из вашего проекта вы, э, может быть такая ситуация. Здесь такая картинка, каким образом у нас расходится информация. Вот есть у нас ближний круг, это те люди, которые у вас на расстоянии вытянутой руки. То есть ваши друзья, ваши родители, Ваши дети, ваши знакомые, коллеги, те, кому вы можете лично что-то передать, если они вас не поняли, то они, вы можете что-то им переобъяснить еще раз, уточнить. Сказать, не, не, я не это имела в виду. Вот на них отточите свою точку. То, что вы хотите рассказать про свой проект, потому что, когда вы просите, помните, я говорила, что каждый может сделать значимый вклад в вашу компанию, когда он даже просто передаст информацию дальше. Видите, передали информацию дальше, от друзей к друзьям друзей допустим на фейсбуке мы уже так вот видите, и друзья друзей заметили. очень часто две штуки есть. во первых первая проблема потенциальная что дальше друзей друзей дело не пойдет потому что ваш ближний круг что-то сделал шаг ради вас который важно лично, вы зарядили этот круг своей энергией и их еще хватило передать на один шаг. Но те люди, которые вас уже вообще не знают, вот это вот э, второе, как бы, второе шелон, у них уже не будет той мотивации вас поддерживать. То есть чисто личная симпатия, она вот на этом этапе умрет. Увы. скорее всего. Но если у вас будет в основе вашей повода для вашей компании будет находиться что-то большее, чем вы, и что-то большее, чем какая-то конкретная выгода, например... Проект Кеша ⁇ это проект для женщин, еврейских женщин, как бы вы, аудиторию, которую вы хотите для себя сформулировать, который может и дальше вы ставите свою цель, чем вы занимаетесь, который даст профессиональные навыки, поможет разобраться там, в эпоху кризиса, запустить свой малый бизнес. Или же может поможет создать хорошие там резюме или же может быть еврейские ценности которые вечные которые мы изучаем таким образом они нам могут подсказать как вести себя с детьми или с семьей или что-то это уже идет не то что вы становитесь как бы проводником информации или знаний или э, хороших вещей полезных не только вам и у людей у них возникает вот то же самое вы всегда смотрите на себя у вас есть некоторые э, истории, которые у вас вызывают желание поделиться. Обращайте внимание, какими историями вы считаете достаточно чтобы стоит поделиться. Это вам может быть как подсказка для того, каким образом свою историю сформулировать. Потому что если вы просто как бы эмоционально сделаете какое то и забудете, например, упомянуть, что это есть и женщина, предположим, или же, что это для, то есть какая-то ключевая для вас информация если вы ее не включите в свое послание то может быть вот такой испорченный телефон то есть когда вам придет на ваш прекрасно сформулированная повод много людей они вам не нужны потому что существенную деталь вы забыли упомянуть то есть в вашем поводе я говорю, должен быть как принцип анекдота мы же не забываем анекдоты потому что хотя мы их рассказывали на вот очень длинные но там есть определенная логика, есть определенная интрига, и главное есть панчлайн. То есть, если все забыли, все предыдущее забыли, вот панчлайн, что нам нужны еврейские женщины такого-то такого возраста для участия в какие-то даты, в таком то проекте, чтобы что. Тогда вы, не... вы можете потом объяснять, что они с этим сделают, у вас должны быть заготовлены все эти ответы, но суть то, что вам на самом деле нужно, нужно по минут, иначе вы сможете вдруг оказаться в очень успешном попутном автобусе когда у вас есть схем и как вы едете не туда куда вы хотите вот и здесь э, классная штука и здесь здорово что кэшера есть много участниц это операция амбассадор как я это называю потому что вы сами не справитесь с вы внутри мы уже разобрались почему это не будет работать как краудфандинг то есть надо чтобы каждый из этих вот людей которые вот здесь становился как будто бы вами, как будто бы мог говорить от лица вашего проекта. И что, когда человек понимает, что вот ваша, ваша важная вещь, ваша, то, от чего вы не можете отказаться, что и зачем, зачем это то, почему другие люди присоединяются? То он сам идет уже кому и как. Смотрите, очень повторю момент, когда понятно, что и зачем, кому и как найдет сам человек. И у вас, я надеюсь, будет возможность, когда вы будете формулировать свои проекты, я надеюсь, что вам захочется что-то из этих методов испробовать вы посмотрите, как люди смогут загораться и дальше передавать информацию. Ваша компания ⁇ это то, что помогает сделать проще когда вы уже подготовите какие-то элементы, что им не придется каждый раз изобретать велосипед. То есть ваш пост на Фейсбуке, например, или ваша страничка на сайте, или же какой-то там смс, даже вот который вы отправите, уже готовы. Скажи, готовый. Скажите, был готов смс, ты перешли тому, кому это может быть полезно. То вот такие вещи вы сможете сделать, продвинуть свой, продвинуть свой грузовичок и уронить свои доминожки. Здесь я не буду долго задерживаться, но очень важно, когда вы говорите, что вам нужны конкретные деньги, очень важно, чтобы у вас был реалистичный бюджет. И в данном случае, повторюсь, краудфандинг – это не только про деньги. То есть деньги нужны. Но если можно без денег, то лучше без денег. Вот это, знаете, тот фондризинг, который самая сложная штука, где взять деньги. На самом деле это все про отношения, то, что мы говорили. Если можно что-то, во-первых, нужно составить список, что вам нужно и нужно ли. Понять, сколько это стоит для себя, чтобы хотя бы осознавать масштабы трагедии, если вам нужно сейчас собрать какую-то сумму в вашем представлении для запуска. А потом посмотреть, можно ли эти вещи получить инкайм. Инкайм, значит, как вот у нас на там, шестереночках был проект, были целевая аудитория, партнеры и доноры. То есть прежде чем идти к донорам, нужно максимально все получить от своей целевой аудитории и партнеров. До всего. Можно ли, если нам нужен зал, есть если какое-то там помещение, которое нам подходит, не любое, не абы какое, а то, которое нам подходит, мы помним про наше что. И может быть в этом помещении мы можем прийти, поговорить и понять, что какие-то, может быть, у них часы свободны, и нас они устроят. Или что, что им, этому помещению нужно, чтобы оно было заинтересовано нас принять, чтобы мы приходили не с просьбой, а с решением. Если, может быть, нам нужен транспорт, может есть какой-то автобус, который и так простаивает, вы сможете ему взять рекламу. Если за питание, это питание, какое-то нужно угощение. Может есть какие-то э, какие промо сэмпы которые вы можете параллельно сказать, что вот все получат, потому что реклама сейчас, спасибо огромное всем э, людям, которые делают рекламу, это все стоит очень дорого. То есть просто прорекламироваться и вот пробиться через информационный шум, точно так же, как вам сложно. Точно так же сложно всем вашим потенциальным партнерам. И тот факт, что вы говорите, я приведу людей, у вас есть самое ценное, что нужно. У вас есть люди, у вас есть те, кто потом сможет участвовать. И к этим людям вы являетесь золотым ключиком доступа. Соответственно, то есть как бы, что бы вы ни хотели сделать, всегда как бы помните, что вы не сами по себе. Вы и за вами стоят люди, которые вместе с вами. И э, тогда, когда вы уже полностью исчерпали свои ресурсы по инкайду, у вас не только появляется, что ваш бюджет стал меньше, ну, в смысле, имеется в виду, ваша нехватка бюджета стала меньше, но вместе с вами появились еще партнеры, вы уже не сами. Потому что когда каждый был следующим, как я, со своей конференции, приходила уже не я сама, а приходила я сама вот с этими спикерами, вот с этими инвесторами, вот с этими партнерами организационными, то люди потом, типа, как, уже все там, а я еще не там. Потому что эта идея, что вы это сделаете, несмотря ни на что, она ощущается. То есть когда вы влюблены в свою идею, когда вы хотите ее организовать, когда вы хотите ее... Вот. Потому что вы сделали квадратик Декарта, и вы объяснили, вы видите, что произойдет, если она случится, и чего не случится, если вы это не сделаете. И вам хочется уже это сделать, вы уже в нее влюбились, в эту идею. Вы сформулировали, что вам нужно, и зачем это нужно остальным. Тогда у вас партнерская... Ваша поддержка является хорошим основанием и для обращения к донорам за деньгами, потому что они дают не просто вам. Помните, когда я говорила, что может что-то обрушиться, и вы даже, ну, как бы один человек, мог ну, бы подвернули ногу, все, извините, я не смогла. А когда уже есть компания, то у людей, которые располагают деньгами, к вам больше доверия, я уверен, вы сталкивались неоднократно, когда заполняли заявки. Например, на финансирование и вас спрашивают, кто ваши партнеры. Это не праздный вопрос. Но каждый партнер ⁇ это как бы гарантия того, что проект случится. Потому что фонды чаще всего дают не то, чтобы вы сделали проект, а для того, что произойдет благодаря вашим проектам. Потому что у фондов тоже есть свои миссии. То есть вы своим проектом помогаете фондам и донорам эти цели достигать. Ваши доноры могут быть в Америке но им, может быть не все равно что происходит в беларуси потому что у них есть вижен, и вы можете помочь сделать и поэтому они хотят быть с вами и вам главное транслировать что вы тоже вы тоже понимаете что вы с ними на одной волне и вот здесь бюджет э, я поделила на три колоночки зелененько это необходимо Вот без этой суммы ваш проект просто не случится вот вся эта большая красивая картинка со всеми партнерами которые уже внутри без этой суммы не случится э, например Давайте возьмем любой проект, который может происходить. Вам нужно в любом случае какого-то там лектора привезти из-за границы, если это какой то допустим, в реальном времени долетает. Самолеты никак вы не убедите просто подарить билет, если только не случайно кто-то выиграет в лотерее. Соответственно, это необходимая штука. Важно, это если вы там сможете какие-нибудь дополнительные каждому участнику сделать там брендированные блокноты желательно это э, еще какие-то вещи которые вам могут без них можно обойтись если будет какой-то, например угощение но не связано напрямую с э, проектом но хорошо бы иметь и вот таким образом вы можете играть цветными полями выйти на очень разные цифры в от того, сколько не забывайте ваши участники они всегда могут быть вашими донорами и вы можете с ними поговорить Смотрите, друзья вам минимум мы вам гарантируем. Если вы скинетесь, то мы можем сделать еще вот так, вот так, вот так и жить мы будем не в санатории солнышко, а в какой-нибудь там гостиница, ну, заодно еще и с кайфом проведем время. То есть передавайте часть ответственности вашим участникам. И давайте, вы поверите, они как только это почувствуют, начнут креативить, что еще и не остановитесь вот. и здесь вот почва для прорыва это ровно то, где ваши участники могут играть очень значимую роль. Не только вы сами посерединке. Вот здесь это вот э, расклад, э, оси координат, это насколько вы близко знакомы, насколько люди вообще знают вас и заботятся об, вашем, об успехе вашего проекта. И те усилия по оси горизонталь, которые необходимо предложить для успеха компании. Здесь получается следующая штука, что чем Ближе вы знакомы, тем меньше требуется усилий. Ну, эффект тоже немножко меньше. Вот это вот, когда я рисовала этих человечка, это вот, вот ваш первый, максимум второй круг. Это те люди, которые вы э, можете сами достать до кого. -то. Но что вы можете для сделать? Вы можете построить. Вот сейчас вот, время выстраивать доминошки. У вас уже есть в голове что? Вы понимаете зачем? Вы уже сообразили бюджет, сколько вам реально нужно денег, без которых будет ваш минимум, без которого вы не можете двинуться. Вы уже исчерпали свои ресурсы, все остальные у вас уже хороший симпатичный пакет получился сейчас. И вот сейчас вы договариваетесь, друзья, вот теперь нам нужно толкнуть этот грузовик. Вот выход в СМИ происходит только после того, что сделана вся предварительная работа. Вот помните, я опять шестеренки. Если вы придумали идею сегодня и завтра ее просто вот так вот э, холодную закинули в сети, ну, как бы все может быть, и она может тоже выставить, Но э, не стоит свою важную, нужную для вас задачу оставлять на воду случая. То есть вы, когда подготовили, вы уже чувствуете уверенность. И больше того, даже если вдруг на этом этапе у вас что-то не случится с первого раза, это просто повод для того, чтобы проанализировать, почему не пошло, вроде все правильно сделал, попробовать еще раз. Потому что, опять же, чем прекрасно соцсети, на вас всем плевать. То есть, если вы сделали какой-то пост, его никто не заметил, его никто не заметил, вам не стыдно и не страшно, вы можете потом подумать, подпилить его немного и сделать еще раз. Жесткий старт – это когда пост уже улетел в соцсети, его надо делать синхронно. Вы должны договориться, потому что доминошки мы не просто так, А это в любой последовательность падает, а мы всех тех людей, которых мы посчитали, наш список на мягкий старт, каждый получает одну и ту же четкую инструкцию. То, что мы говорим четкое, что и зачем. Потому что панчлайн в вашем анекдоте должен быть для всех одинаковый. Никто в лес, кто по дрова а все одновременно, может быть, вы одновременно поменяете аватарки. Может вы одновременно поставите что-то на кадр? Потому что, когда в разных лентах у вас тоже такое 100% было, начинает мелькать, вот, предположим, вдруг все стали поставили черные там, квадратики на аватарке. И мы такие, мы ничего не знаем, но нам уже становится интересно, что случилось, что случилось. Мы начинаем выяснять, или вдруг какая-то появилась картинка, которую сейчас мы все его репостят. И мы хотим уже понять, а в чем, в чем прикол? Что? что, То есть вот когда вдруг возникает вывод в медиа, бум и его нужно подготовить нужно чтобы хотя бы 30 50 человек заранее получили инструкции и вашу команду не просто постить в любое время а одновременно благо есть возможности запланировать и так дальше больше того когда мы говорим про партнеров э в Кешери есть партнеры, я уверена, что у вас есть организации, с которыми вы вместе дружите и совместно какие-то проекты делаете. То есть ваши участники могут не совпадать. То есть Кто-то, кто живет в Киеве, может не быть участником деятельности Минска. Но если чисто по дружбе вы найдете, ну не просто по дружбе, а вот какую-то вот, вот большую картинку, которая нужна и в Киеве, и в Минске, и может в Москве, и может в Питере, еще где-то, то одновременно выстрелив, вы сможете вовлечь всю эту большую количество ваших организаций ваших женщин, ваших участниц, и тогда вдруг их друзья друзей увидят одно и то же. Им станет интересно, если вы не забудете упомянуть ваше «что». У вас может быть очень хороший, классный результат, и заранее покажете, куда идти. То есть в этот момент, третья точка, у вас может возникнуть прорыв. Это вот могут вас подключиться агенты влияния, то есть тут все наши известные инфлюенсеры, то есть эти вот лидеры мнений, медиа, государства, знаменитости, лучше на самом-то деле не оставлять на волю случая наши доминошки. Нужно с ними заранее договориться. Но просто когда лично вы и они, если это не ваш там, случайно удачный родственник, то вряд ли получится. Но когда уже есть вы плюс Тысяча человек вместе с вами, как вот работают принцип всех петиции, принцип, на собирают подписи, кстати, вот у человека такая, такая социальная движуха, то э, люди, если они видят, что это как-то может быть им полезно для их имиджа, или как-то им резонируют с их ценностями, они сами с вами согласятся вместе стать в лодку, подставить свое плечо, и вот в этот момент ваш краудфандинг сможет вообще выйти на другой совершенно уровень. В моем случае, например, таким левериджем было, когда я делала конференцию, это когда подключился Министерство иностранных дел. И распорядилась, и тогда я уже подключились ресурсы посольства, и тогда у меня в распоряжении были секретари, и у меня были в распоряжении уже... Вот самые серьезные бизнесмены, инвесторы не пришли ко мне. Они пришли, потому что их пригласили дипломаты. Маленький нюанс. Они пришли слушать не меня, они пришли слушать посла. И тусить не со мной, а тусить с теми людьми, кого пригласил уже более в другие круги но они ко мне пришли только после того что я показала что у меня реально уже что то есть что мне как бы это не моя бредовая идея я пришла э, ну, так знаете чтобы занять себя и них время. вот и последнего я уже очень близко к концу я понимаю что я уже выше за пределы часа прошу прощения извините 33 тысячи раз но вот последний шаг это выбрать подходящую платформу Помните, я говорила что и там 250 платформ и больше есть я вам открою секрет, можно даже не выбирать платформу, можно просто, вас требуется джентльменский набор, без которого невозможно, когда мы говорили, что надо сделать удобно, удобным, чтобы нашу идею не, без коверками передавали, то есть это может быть или кейс на платформе, или это может быть ваш веб-сайт, потому что у платформы есть свои приколы, то есть там есть и как они выводят деньги сразу, не сразу, и там есть нюансы, могут быть какие-то юридические, бухгалтерские, законодательные, разные, разные, у каждого свое в зависимости от страны регистрации. Короче, может быть, просто даже ваш веб-сайт. У вас обязательно должна быть какая-то социальная сеть, потому что ваш сайт это то, где сидит, где живет ваш проект, но загоняете вы на этот ресурс через соцсети. То есть у вас должны быть конкретные руки. И опять же здесь очень важной имеет э, роль играет партнерская помощь группы, в которых много нужных вам участниц. Администраторы этих групп не должны быть вашими друзьями, но не просто друзьями, потому что один раз вы, они же хотят растить свои сообщества и говоришь: Смотри, давай мы у тебя размещаемся, но потом люди, которых я приведу они у тебя потом останутся. Вы помогаете кому-то растить их сообщества. Соответственно, социальные сети это важно. И должен быть обязательным механизм в вывода день, Потому что хотя краудфандинг это не только про деньги, но в том числе про деньги. То есть вы должны подумать заранее, потому что я уверена, вы могли сталкиваться с ситуациями, когда есть призыв о помощи, пожалуйста, помогите. А потом в комментариях, а как куда слать, кому писать, а как что? Так, а, да, да, да, И начинается вот эта вот суета. Почему бы не подумать об этом заранее? Почему бы не сделать людям удобно? Почему бы не разместить? Там, ссылка в первом комментарии или же будет или заготовленная сэмэсэшка на WhatsApp. она поможет вам решить многие сложности потом потому что у людей вы сейчас смогли зажечь эту искорку у них им хочется вам помочь и потом их найти и главное что очень мало кто еще кто занимается соцсетями, знает что есть лайки комментарии а есть так называемый то есть когда инсайт, то есть когда ваш пост увидели, но ничего не сделали, кто эти люди, которые увиделись и прошел мимо, если он увидит, вот нажми сюда и поддержи вот этот, эту идею, может быть, он нажмет поддержит даже ничего не будет цель, просто потому что вы кликните с его ценностями и как-то вот настроением сейчас, даже ничего от вас не будет нужно, потому что мы разбирали что donation-based работает. Соответственно, это нужно просто продумать и дать возможность людям вам помогать, не столько деньгами, но и просто помощью, просто расшать. Мы ищем дизайнера, нам нужен хороший редактор. Кому, кто хочет там, попробовать себя в качестве, э, не знаю, вот все, кто вам нужен, там, докладчика или э, волонтера для хорошего дела, напишите, дайте людям понять, чем они могут быть вам полезны, не думайте, никто не Кашпировский. Вспомогательный набор это у вас может быть видеоплощадка, микроблоги, исследования в подтверждении, это все хорошо, петиции, это все полезные штуки, они могут вам поддержать, но без веб-сайта, соцсетей и механизма для вывода денег ваш трудфандинг не случится, соответственно, берем через позитив, должен быть веб-сайт, соцсети и механизм для вывода денег и вот это уже практически мы на финише. Еще один проект, который, помните, я рассказала про неуспешный краудфандинг, который я пыталась сделать, но потом вытащила за счет э, отношений и э, взаимодействий, скажем так, креативных. А вот очень конкретный проект «Чистая благотворительность». Никаких стартапов, никаких инвесторов, никаких посольств. А вот есть только женщина одна, ее зовут Инна Лесина, э, и у нее была э, мечта, она пережила, к сожалению, э, операцию, по удалению груди. И в момент перед, перед тем как она шла на операцию, его ужасно страшно, очень страшно, очень страшно, потому что она не предполагала, что ее ждет завтра после операции, что она останется коллегой что ее не будет любить муж, что ее жизнь пойдет под откос, что она вообще не непонятно, что им. она очень хотела какую-то поддержку э для своего эмоционального состояния. Она творческий человек она прекрасно справилась, ну, как бы, выжила, во-первых, а во-вторых, она нашла себе силы перегруппироваться, найти смысл. Она не восстановила свою грудь, но у нее, помня о своем состоянии, она решила помочь поддержать тех женщин, которые, возможно, истории, к сожалению, рак груди один из самых распространенных, как бы, западного мира и, к сожалению, статистика неутешительная и молодей. Соответственно, у нее возникла идея, она, как я уже сказала, творческий человек, сделать фотовыставку женщин после тех, которые уже пережили операцию, и она хотела эти портреты поместить в больницах, чтобы вот их поддерживали. И столкнулась, в момент, что с ней познакомились, она уже несколько лет пыталась эту идею продвинуть, и она пыталась себе объяснить, почему это важно, как это нужно, как поделать каких-то абстрактных женщин, кто будет найти портретах, В больницу, зайти в больницу непонятно, администрации какие выставки, о чем вообще речь. Но мы с ней поговорили, у меня своя, к сожалению, к счастью, не знаю, все к счастью, все к лучшему онкологическая история, вот лично со мной она кликнула. То есть я, я понимаю ее желание, у меня тоже был момент страха перед операцией, перед химиями, как это мне будет и все такое. То есть, меня... Они потом сливались от нас с другой, пропадали кампейны, что жаль. В данном случае мы разобрали по игрока. Помните, как у меня была картиночка, что у меня есть стартапы, у меня есть предприниматели, у меня есть организации, эксперты и так далее. Точно так же мы разобрали ее проект, что у нее есть игроки, условно говоря, кто ей нужен. У нее есть она сама, мы ее выносим за скобки. Есть женщины, ради которых она хочет что-то сделать. Это женщины абстрактные, мы их пока что не знаем. Но есть уже женщины после, которые уже это пережили. Ей нужно их найти. Как их найти, тоже непонятно. Медицинская тайна и ну, эти, эти данные не находятся в этом доступе. Но если мы делаем через вдохновение, мы тогда я сказала, что люди могут поддержать своих близких. Люди могут захотеть поддержать своих близких помочь им их вот эту вот личную трагедию перевести во что-то позитивное, потому что, ну, это, в принципе, не дай бог, для женщины такое пережить. Соответственно, у нас есть женщины, которых нам нужно найти, у нас есть выставка, которую она хочет сделать, что там? Там есть фотографы, там есть э, люди, которые занимаются этим, визажи, все такое, сеттинг, нужно где снимать? Нужно оборудование, нужно потом сделать вот такие вот, как называется, то, на что вешают фотографии. Нужно, чтобы это все оборудование привезли, увезли, нужно, чтобы не покушали. То есть это все мы разбили с ней на игроков. То есть всю эту абстрактную идею мы перевели в очень практически, э, как бы практически что, кто там как бы присутствует. Дальше. Если это больницы, э, то почему больницы должны доверять вот этой женщине, которая с какой-то там идеей. Стали выяснять, кто есть из журналистов. Нам захотелось узнать, кто из СМИ может про нас рассказать и написать. Следующий вопрос был, где наши журналисты? Следующий вопрос был у нас, когда уже всех подключили, и вот здесь э, как раз слайдик, когда понятно, чем мы занимаемся, вот то э, модели для портретов, партнерская помощь, волонтерская помощь, и вот материальная поддержка у нас, мы здесь был бюджет, написан 37 тысяч шекелей, это порядка чуть больше 10 тысяч долларов. По факту тут написано, что если все эти вещи, на что нам нужны деньги, мы получим бесплатно, мы сможем просто большего достичь, быстрее запуститься. Нас поддержала тогда две мэрии, Тель-Авивская и Хайвская, и со своими ресурсами, немножко деньгами, немножко информационными ресурсами смогли продвинуться, когда мы сделали, обратите внимание, почему вот эти все организации, муниципалитеты к нам, во-первых, потому что мы к ним обратились, во-первых, потому что мы к ним пошли, мы дали им знать, что у нас есть эта идея. Они никто не Кашпировский вокруг нас, но люди нормальные, они видят людей, которые двигаются вперед. Вот мы уже ставили, кто уже с нами. Каждый следующий логотип, каждая следующая организация сюда попадал. То есть сначала тут была только вот эта вот шакшука. Потом добавился детский вопрос, или в Анисру, Тель-Авивская мэрия. Вот был конкретный PayPal, через который можно вывести, и видите, вы с нами стать соавтором. Не помогите нам, встаньте соавтором, потому что каждый человек своей информацией, своим даже просто расшариванием мог бы стать э, как бы решающим, чтобы донести информацию до нужных глаз. Здесь была вот кто мы, обратите внимание, что меня тут на этом кто мы нет, почему? Потому что я была точно таким же волонтером, как многие другие, тут ну, десятки людей приняли участие в этом проекте, потом негласно как бы, не гласно, по цепочкам. Потому что просто поставить фандрейзер, это вот как раз нагруженный краудфандер, как у вас первый миф мы разбирали, что о, с каждому не объяснишь, мне было проще, мне просто мне очень нравилось, что этот проект запускается. И вот в час X мы уже подготовили компанию людей, которые знали, что мы собираемся это сделать, которые уже были как бы с нами. И Инна поставила свою фотографию, она написала писала свою историю, откуда вот это ее зачем и что. Вот здесь написано, зачем и что. Обратите внимание, 1000 лайков, 245 комментов, 420 расшариваний. Из этих расшариваний штук 50 были как бы наши заранее подготовленные. То есть мы, как бы, мы подготовились к тому, чтобы этот проект не завис только на ее страничке. Понимаете, что мы сделали? Но когда он уже толкнулся, то, поскольку она классно пишет, история реально трогательная, главное, уже видно, что он живой. Вот она пишет, что Наталья Рубина будет снимать портреты, а Алина решает через организацию, а Дарина это я сделала сайт, а Диана перевела. вот он сайт. И внутри там уже потом были все реквизиты, как помочь. То есть они были и на сайте, они были в комментариях, и пожалуйста, вот у меня, честно, сейчас мурашки. Хотя я точно знала, и что я сейчас увижу, у меня сейчас мурашки, потому что эта идея была на уровне идеи несколько лет. Но мы ее разобрали по кусочкам, мы вытащили из нее действующих лиц, мы посмотрели на каждого, зачем каждому из них что-то нужно, потому что фотографам мы говорили, ваши фотографии будут с вашими именами, со всеми вашими кредитами, они то есть вы, как фотограф, себя реализуете. Людям, чьи модели, вот каждый из этих женщин, если вы посмотрите, там, приблизите, увидите, что они пережили операцию. Нас, этих женщин, нам находили, люди писали и звонили, спрашивали, можно еще, хотя мы понятия не имели. Изначально она пыталась найти через какие-то организации, эти нон которые поддерживают женщин после операции, никто не давал ей телефоны. Это закрытая больничная информация, это никто не даст. Люди хотели, чтобы их близкие стали частью этого проекта. И вот обратите внимание, ой, здесь я не поставила слайд, но это сейчас просто была выставка, как бы абстрактная. Сейчас эти портреты висят в больницах, уже в трех больницах в Израиле, они висят на стенах онкологических отделениях. Оно сначала висело только э, в хайской осуте и постепенно добавилось еще в сорубки и так далее. Потому что в больнице-то увидели, об этом написали, это было что-то необычное, это было что-то вдохновляющее. И у каждого из вас есть возможность... Вот что вдохновляющее в этот мир привести. Вот эта вот формула успеха, в принципе, когда у вас есть искренняя, понятная цель, она искренняя, вы хотите это сделать, она понятная, потому что вы ее сформулировали четко. У вас есть что и зачем. У вас есть увлеченные люди, которые горят, потому что вы их потихонечку от своего ближнего круга привлекли. Сначала тех, кто вас лично знает, потом друзья, друзей. Все объединены, что и зачем. У вас есть вот... Четкие правила вы ничего не забыли у вас есть нормальный бюджет, который вы продумали вы подтянули партнеров вы нарисовали картинку, у вас есть что случится чего не случится и вот тогда у вас произойдет вот видите, э -э, Раби Гирель сказал, если не я за себя, то кто за меня но если я только за себя то кто я и если не сейчас, то когда не надо откладывать, если у вас есть классная идея потому что вот именно сейчас вот именно сейчас в дни короны, когда, может, все падает, и людям нужно какая-то уверенность в чем-то, ваша внутренняя уверенность может вас, может запустить этого черного лебедя, который изменит что-то прям к лучшему, замечательному и в вашей жизни, и в жизнях окружающих, и через эти жизни опять же к вам это вернется. Вот, друзья, я прошу прощения, что я задержала, я перестушаю я к вам возвращаюсь. Арина, большое спасибо. И два часа очень насыщенные, было очень много информации. Мне писали там и в Вайбере везде, те, кто, к сожалению, должны были уйти. Но запись будет у нас на сайте, мы разошлем всем ссылку. Сейчас, если кто-то хочет задать вопросы, у вас есть такая возможность. Да, я хочу, добрый вечер еще раз, Дарина, огромная благодарность вам, это просто супер, Это энергетика, она идет через экран Zoom, спасибо. Вы сказали, что можно дать, ну, что-то вроде идеи, вы подскажете, чуть-чуть направите, как это увидеть. Моя дочь играет в большой теннис, и ради чего, да, ну, ради чего я понимаю, мне очень хочется исполнить мечту ребенка. А вот больше я, к сожалению, не вижу, не знаю и не совсем понимаю, как я... Ира, а вы в, как... в какой вы стране? А, Украина, Одесса. Окей, супер. А, как раз Ира, посмотрите на Иру, как она улыбается, если вы видите сейчас Иру на экран. Потому что мой самый... самый первый успешный краудфандинг был связан ровно с тем, что девочку, которая спортсменка она вот в моем спортивном лагере в моем бэби спорте она была просто приехала на лето 14 лет занялась в и талантливая девочка и мы ее вот ровно хотели продлить, потому что видели в ней и талант и желание двигаться, спортсмены не получают поддержки в Израиле, но чем мы запустились когда она начала, действительно она была талантливая для кого сначала это было просто, мы во-первых, вынесли это за пределы нас, то есть вот она, ее родители. Вот сейчас вы находитесь в ситуации, чтобы вы по центру. Если вы станете немножечко в сторону и поддержите еще, кто-то есть еще и тренер, обязательно присутствует в вашей картинке. Возможно, этому тренеру вы сейчас платите деньги, скорее всего. Но если тренер увидит в вашем ребенке такой же потенциал, а вы скажете ему: смотри, если я понимаю, что может быть там группа большая, там, детей и так далее, большой теннис, не, не, не очень я владею спецификой, но смысл в том, что сказать тренеру, воспитать чемпиона это очень круто. да он видит замотивированного родителя, победы я знаю, это большое дело. Если вы запустите краудфандинг, это не только получится сбор средств, но это еще пиар и вашего ребенка, и вашего тренера. И это рассказ про историю спорта, и это рассказ про ситуацию, когда. Мы, я немножечко выбросила определенные вещи, когда у нас что заставляет нас помогать, будем, когда мы ничего не ведем взамен. Это те гормоны, которые они получают. Например, эндорфин ⁇ это энергия преодоления. Когда вот я все равно это сделаю, потому что я знаю, что мой ребенок может поднять высоко флагу Украины. Я все равно это сделаю, потому что я считаю, что дети должны добиваться своих э, целей, я хочу дать им эти возможности. Я все равно это сделаю, потому что посмотрите, когда у вас... Э, вам нужно, чего вам не хватает, главное, вот вам, чтобы если для тренировки у вас все есть, возможно, у вас не хватает поездки на чемпионаты. Значит, смотрите с какой ассоциацией вы можете это сделать, потому что вот эту девочку-спортсменку, я потом отдельно пришлю ее историю, я могу прямо в чат на самом деле сбросить сейчас ее веб-сайт, который я для нее делала, и вы можете посмотреть, как мы упаковали, ну, это может быть, значит, некрасиво, но это именно так, Таким образом мы рассказали ее историю по шагам буквально и как она смогла двигаться и главное что вы не должны сразу же бежать ну, завтра она станет чемпионкой обещать но про ее мечту стать чемпионкой мечту стать чемпионкой потому что она хочет что вот Наша Юля реально хотела поднять высоко флаг Израиля, и мы об этом говорили, потому что ну, все израильтяне на самом деле поведены на том, что хотим поднять высоко флаг Израиля, и практически в каждом кадре это есть. Но Украина точно так же может быть э этим э э руководствоваться. Вы можете подумать, выйти на каких-то спортсменов, которые могут стать ее менторами, и попытаться сказать, вот моя мечта, скротироваться с каким-то спортсменом, или сыграть с каким-то спортсменом знаете как work until your idols become your rivals тренируйся до тех пор пока твои идолы не станут твоими соперниками можно попытаться поговорить что является вашей мотивации что поддержала вас потому что когда вы состоявшийся спортсмены, когда вы туда перетаскиваете как бы, себя вы еще пока что никто ну, кто но для людей которые вокруг то есть вы можете использовать вот эту историю вдохновение Стать тем человеком, который скажет, каким образом э, кто-то смог добиться успеха, и вот даже этот маленький анализ вы сделаете, но это вам откроет двери, куда вы просто так не зайдете, потому что просто, сказать, поддержите моего ребенка, ну... Я Дальше. думаю, что небольшую частную консультацию по конкретному случаю развернутую можно Извини, дать да. как бы, да, частно. Просто я, я так понимаю, что если кому-то важно услышать про конкретную идею, которая у него есть, это может быть, знаешь, как схематично один, два, три. А, а более подробно мы с вами можем там в индивидуальном порядке, потому что ну, деле, два пошел. часа все, все по шагам, это права на 100%, по шагам вытащите тех игроков, которые могут вам поддержать, посмотрите, зачем это им может быть нужно, что вам конкретно надо, не забудьте об этом, подсчитайте свой бюджет, то есть в принципе, и сделайте механизм, каким образом вы это продвинете. Веб-сайт, соцсети и механизм вывода денег. Все, в принципе, элементарно. Благодарю, спасибо большое. Есть еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо огромное, Дарина. Спасибо, Ира, за эту встречу. Вот. И очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Может быть, мы еще можем поработать вместе, потому что, во-первых, очень важно и очень приятно, что, как вы видите деятельность проекта Кешера и слышать от вас, за все эти годы, будучи вместе, что вот мы реально понимаем, что мы делаем. И теперь проект Кесар активно в Израиле работает. Так что спасибо вам огромное. И передавайте знакомым большой привет. И надеемся очень-очень еще на новые встречи. Огромное спасибо еще раз. Все. Отпускаю вас. Извините.